Алексей Кольцов Русская песня Кликнул клич злодей, Допустил да коней у Удальцов своих Напоить лихих Свежей кровушкой. Вихрем мчат они К седлам кожаным У опричников Приторочены пёсье головы. Прячьтесь, други, на удачу, мчат кони, скачут, скачут. Саранчой летят черницы его, Отберут добро, живота лишат. Кто останется, уцелев умом, Тот поведает, как в Московии Сумасшедший тать взялся царствовать. Прячьтесь, други, на удачу, мчатся кони, скачут, скачут.